Ты думал, что можешь победить меня, грязный московик? Ладно, у меня есть дело. Хочу территорий. Перехочешь. Россия. Ты садист. Ты хочешь убивать невинных? Лезешь в военные конфликты. Кем кем? Чего? Смешно. Скажи это еще раз. <звы> Аха-ха. Это Россия вообще не умеет воевать. Я звою ее на раз-два. <звы>